Экспрессивные и динамичные увертюры Россини в исполнении танцовщиков знаменитой итальянской балетной компании Spellbound впервые в Минске 20 ноября на сцене Большого театра Беларуси.